всем привет сегодня в моем видео я буду сажать эустому эустома это очень красивое цветущее растение родина которой южная америка мексика и карибские острова и у нас ее стали недавно сравнительно выращивать как декоративное растение она очень украшает то есть ее можно в озонах выращивать или высаживать можно в саду ее как бы, в грунт но ее конечно высаживают когда уже устанавливается такое тепло потому что она не переносит вообще прохладу или выращивает дома но ну, сейчас уже Немножко как бы поздновато, но я еще успеваю, в принципе, ее можно и усиливать и в декабре. Это такое красиво растущее растение, а, вернее, очень цветет красиво. Вот и мне сегодня просто попалась она, я купила ее, так как частный дом. Но я хочу ее потом а, высадить такие кашпо и выставить на крыльцо на улицу. я подготовила уже контейнер куда я ее буду сажать вот такой вот контейнер я здесь сделала дренажное отверстие обязательно и я буду сажать таким в общем-то проверенным способом у меня мама этим уже способом не раз пользовалась как бы то есть стопроцентный можно Но дно обязательно дренаж. И земля. Но земля у меня купленная для рассады. Вот так вот земли. Ну вот достаточно. Сейчас ее хорошо вот так вот но ну, она такая рыхлая очень земля и теперь ну так как я буду высаживать ее в кашпо то есть в пакетике у нас 5 семечек всего я хочу вот опять вот так их и распределить то есть по сорта. Они очень мелкие. Главное в это время не чихнуть, то они улетят. Я вот так высыпаю. Вот они там застряли почему-то. Ух ты! Две нашла, еще третий. Ну вот, пока открывала, они у меня вот здесь вот забились, и я решила их тряхнуть, а они же такие кругленькие, такие, знаете, отлетели от блюдца. В общем, из пяти у меня четыре осталось, одну не могу найти никак, они очень мелкие, в общем... Не успела посадить, а уже одна потеря, жалко, конечно, Но ничего, и я их теперь сразу буду на место ложить, вот, одна, поверхностно, просто поверхностно, вторая, третья, И вот, четвертая вот, раз, два, три, четыре. Это я посадила вот такой сорт. А сейчас буду садить вот такой вот. Но тоже надо очень аккуратно с ними. Так, вот прям вот так вот. а где пятая вот пятая а вот пять и я буду их вот рядком следующим делать так, вот одну положила вторую и еще вот такой белый сорт 5 штучек тоже. И тоже рядковых. И теперь самое интересное. Снег. Чистый снег. И теперь семена нужно присыпать снегом. не нужно поливать потому что очень хорошо снег своей талой водичкой смочит семена и у нее снимется легко оболочка и они очень хорошо прорастают таким способом то есть снег когда будет таять, он своим давлением придавит семена к земле и будет то что надо И вот так вот хорошо его. Положить. Сейчас немножко снег при комнатной температуре будет таять. И когда он сравняется, я накрою пищевой пленочкой. И поставлю в светлое, теплое место. Ну, под лампу, скорее всего. Ну, вот сейчас снежок уже осел немного. И я сейчас под пленочку все это сделаем. Вот так. Вот так, как у меня там есть отверстие дренажные, я ее просто поставлю вот так вот под дом и уберу под лампу. Место. и буду ждать всходу и видео конечно обязательно продолжение я сниму увидимся в следующем видео